Всем привет Это елочка Она у нас стоит может нибудь вы видите вы видите это елка и знаете мне сейчас для вас новость вы не обращайте на мой внешний вид просто я только что голову помыла мне она сейчас сохнет вот и да кто не знал у меня плохое зрение теперь мне купили новые очки меня теперь новые очки другие отстойные были я сейчас такие прям и еще у меня линзы теперь есть Да. теперь буду носить линзы линзы я их недавно научилась одевать. Это моя сестра. Она включила телек. Отлично! Сейчас ко мне пришла моя подруга Саша, лучшая подруга. Mm. Сейчас обнимушки. Mm. Моя любимая подружка. Она моя ЛП. Да, с друзьями уже больше семи лет. Да, уже скоро 8 Будет. <с bean> Господи, Сейчас мы у Саши mm. в гостях в mm. 2015 году. А, -а, а, целый год не виделись. <саспорт> да вообще, ужас какой-то. <саспорт> <саспорт> так, нельзя yeah. же так. <саспорт> да. В общем, сейчас мы будем играть с ней в игру. Вот. Я немножко устала, и, походу, у меня немножко потел голос, потому что либо, мне кажется, я надышалась э, какой-то фигнёй, Ой, уже полтретьего. Ага. В общем, <coughs> я не знаю, что своим голосом, походу, я немного простыла. Это плохо. А, я только что поднималась к себе домой. Я переоделась, переоделась, сняла линзы, одела свои очки. Теперь привыкайте к моим очкам. Я в них, наверное, всегда буду снимать и ходить. Да. Вот такие вот новости. Короче, мы сейчас с Сашей будем играть в одну игру. И... Да. Я не знаю, говорят, что она очень страшная Но посмотрим Ой, стой, мандарин, мандарин мандарин Мы будем играть, да И Саша бегает с мандаринками А, уже нет Она уже их убрала Вот вообще Я тебе съем без меня Я тогда конфетки, которые принесла Съем, само понятно Слышь, стоять, я тебе сказала Мы играем, идут Какие-то странные звуки. Как будто кто-то дышит. Да, прямо. дышит, орт. Знаете, как будто кто-то умирает, а обливается там кровью. И не знаю. Какая-то фигня там происходит. Такие звуки странные. Сейчас Ощущение, что мы сейчас еще чуть пройдем. И там прям вообще что-то будет Она мучить. Она платит. <свеч> Боже. Да. Ура. Короче, всем привет. Мы идем на спутник. Везде тает снег. Везде слякоть и ужасная погода. И нас родители позвали пускать перветки, и мы сейчас еще тащим сок.